Привет всем! В связи с последними новостями, кто не в курсе, YouTube опубликовал официальное письмо в своем блоге, в котором разъясняет позицию по цензуре, которую они проводили и будут проводить. Кто помнит, не так давно я делал ролик Мэнни Текл Фарис. И в очередной раз хочу поднять эту тему и поделиться мыслью, идеей, которые, мне кажется, надо всерьез рассмотреть. Эта идея не для одного человека, а для сообщества. Для всего сообщества мужского движения в широком смысле, как бы его не понимать. Если есть какие-то уроки, которые можно извлечь из Фрэнка Андервуда, то один из главных уроков, на мой взгляд, это... То, как он подходил к управлению разрушениями. да, То есть, когда есть некий процесс, который нанесет тебе вред и какие-то повреждения, то выгоднее не пассивную позицию занимать в этой ситуации, так сказать, то есть, просто разбираться с проблемами по мере того, как они приходят. Выгоднее этим процессом управлять, э, так сказать, <связываем> управляемым разрушение делать. Вплоть до того, что иногда, например, когда... Слитие компромата было неизбежным, да, то он его сливал сам. Потому что, когда его сливаешь ты, то ты имеешь возможность выбрать канал, каким ты его будешь сливать. То есть, управлять повреждениями. Damage control. YouTube прямым текстом говорит, что да, они цензурировали, цензурируют и будут цензурировать. Они всякие термины, чисто уруэлловские термины ограниченный контент, то есть контент, который абсолютно в пределах правил, но при этом все равно им не нравится. И самое первое, с чего они начинают, прежде чем удалять там видеоканалы и так далее, они их демонтизируют. Это важный момент, потому что э, то есть первыми, кто пострадают по самым минимальной планке, будут те, кого демонтизируют. То есть сначала это коснется платников, а платники так уж у нас получился автоматически, это, как правило, самые массовые каналы. Поэтому, суть моей идеи в том, что правильно было бы в этой ситуации, зная, что, так сказать, надпись уже на стене, она давно на стене, и, то есть, вам второй раз четко говорят, что будет. Это все равно неизбежно. Вопрос времени только когда. Полгода, год, там, не знаю, полтора года. Выбор, так сказать, на нашей стороне. Либо дожидаться, пока ударит, и будут по одному, там, этому по шапке пролетело, этому по шапке пролетело... Там одному монетизацию закрыли, он куда-нибудь сбежал, там, не знаю, начал аккаунты делать второму. И люди разбредутся по разным платформам. Что нужно сделать, на мой взгляд? На мой взгляд, нужно принять коллегиальное решение большое. То есть должна такое, как бы, э, открыться некая дискуссия в сообществе мужского движения. И в рамках этой дискуссии нужно выбрать платформу. И на эту платформу смигрировать. Всем одновременно сделать это флешмобом. Сопроводить это там, прощальным видео с указанием, куда мы все смигрировали и почему. Оставить, так сказать, висеть все существующие видео. Вот. Но все остальное... То есть повесить трейлер на канал обязательно с указанием и повесить последнее видео. Можно какую-нибудь стандартную шапку сделать всем, кто присоединится к этому флешмобу. Важно, чтобы это... Как... Правильно подметили многие, что ценность YouTube не в том, что он раз... позволяет размещать на себе видео. Видео можно разместить там тысячу разных способов. И даже подобные YouTube у сайта есть, пусть не настолько функциональные. Вся сила YouTube это в сообществе. В том, что это коллектив людей, единое место, куда люди ходят за потреблением контента. Честно говоря, до того, как появился тем мужского движения, для меня YouTube был просто изредка сайт, который я открывал, чтобы что-то посмотреть. Сейчас для меня это, там, утренние, вечерние, дневные новости. Это, в общем, ну, до некоторой степени моя жизнь интеллектуальная. Меня ничто не привязывает к YouTube, И меня меньше, чем кого бы то ни было. Потому что я могу, вот, буквально завтра утром собраться и переехать, например, на Майнц. Нормальный сайт, ну, конечно, не такой заточенный, как там YouTube, Ну, дело наживное. На YouTube тоже, между прочим, есть к чему придраться. Например, вот уже сколько лет прошло. На Ютюбе так и не появилось роликов с несколькими звуковыми дорожками. Может кто-то это сделает в другом месте, и это будет лучше. Нужно выбрать сайт. И нужно сделать на него настоящий такой ветхозаветный исход. Можно даже под саундтрек Луи Армстронга. Let Us People Go. И по большому счету, поскольку платников это касается больше, чем бесплатников, у бесплатников выбор шире. По большому счету это решение для там, верхушки платников. То есть должны собраться, не знаю, там 5, 7, 10 главных каналов, для которых это принципиально, потому что без них все это смысла большого иметь не будет. И все они должны принять коллегиальное решение, то есть какую другую платформу они себе выбирают. Я не знаю, существуют ли другие платформы с монетизацией. Питерсон, как вы помните, да, там крутился на Patreon, Patreon Патреон тоже так сказать, гайки ему закрутил. Питерсон вроде поднимал какую-то там свою платформу с платностью. Я не знаю, чем у него кончилось, надо посмотреть новости. Платники должны выбрать собственного фаворита. Объявить его, ну, какое-то, может быть, обсуждение устроить. У нас есть время, мы все это можем делать. У нас есть там в запасе, я не знаю, там, несколько месяцев, наверное, точно есть. Нужно открыть дискуссию, выбрать платформу, на которой мигрировать. Принять коллегиальное решение. Сначала массовое ядро, те, те, у кого основная часть подписчиков, и те, кто зависит от монетизации. А остальные просто ну к ним присоединятся, если как бы все поддержат это решение. Таким образом, можно все ядро скопом перенести просто в другое место и продолжить жить спокойно там. Люди, которым этот контент важен и интересен, они будут жить на другой платформе, и это может быть даже хорошо, потому что... На Ютубе поток новых видео огромный, гигантский. Никто им даже управлять не может. И только ютубовский алгоритм высчитывает, какие видео показывать вам в фиде. На других платформах они менее массовые. И там нет такого огромного прироста. К тому же на русском языке. Так что, возможно, на другой платформе активизация вот этого вот фида будет гораздо более выгодно даже. То есть люди будут больше контента находить по этой тематике. Особенно с правильными хэштегами. Так что предлагаю открыть дискуссии по проекту Исход. Экзодус. Такой настоящий Ветхозаветный Экзодус. Не знаю, как бы, кто это должен начать. Я в настоящем видео обращаюсь к тем, у кого, ну, прилично подписчиков и кто зависит от платности. Потому что к вам все равно придут в первом. Ну, мне в голову приходит сразу юган Себастьян и Михаил Лен, Да, это, наверное, Первые, по кому, в случае чего это все ударит. И запасные каналы здесь не сработают, это вопрос времени. Ну, как бы все равно это жизни не будет. То есть нужно придумывать запасной вариант. И нужно собирать манатки и уходить. А, там сообщества типа меда могут принять там, внутренние коллегиальные решения. Да, там. Ну, опять же, если только МЭД мигрирует, наверное, это будет мало. Нужно все-таки, чтобы туда вошла основная масса. Тех, кто вообще ассоциирует себя с. Мужским движением. Просто нужно смигрировать и все. Сказать YouTube прощай и как бы и все. То есть был YouTube и нет Ютуба. Жизнь на этом не останавливается. Так что предлагаю всем подумать об этом. Особенно платникам с большим количеством подписок. Я бы на вашем месте активно навострял лыжи. Куда мигрировать? И сделать это нужно, ну, желательно там, ближайшие полгода. Тогда у нас есть шанс, что все это можно сделать коллективно, согласованно, управляемо. Иначе нас просто заставят разойтись по разрозненным, там, кому что нравится. Кстати говоря, платформа, которую поднимал E-man67, которую я там рекламировал, она у него недавно рухнула, ее хакеры завалили, не знаю, чем там кончилось, Сейчас ее, по-моему, восстанавливают. В общем, тоже как вариант, почему бы нет. Там, в принципе, не, неплохая платформа была, она только начала строиться, в общем, но она такая ютубоподобная, ну и на майн с чем-то похоже. Если знаете что-то еще, какие-то новые там явления, или у кого-то вообще может есть идея создать собственный сайт, только, конечно, с хостингом где-нибудь за рубежом, только, не дай бог, не в России со всеми этими законами то предлагайте. я а может быть вообще пора куда-нибудь, не знаю, там в Тор мигрировать или на Darknet какой-нибудь, там технологии. Почему нет, тоже вариант. Но нужно сделать это коллективно. Если мы это не сделаем коллективно, ничего не получится. Вот. Такая у меня была важная мысль. Всем пока.